Здравствуйте! С вами Ольга Арзуманян. Тема сегодняшнего вебинара, ребята, это пройдемся под ручку всей, всей командой по кабинету, так как мой день сегодня сделала наш партнер в чате. Не все знают все функции нашего кабинета. И начнем с этой темы. Вторая тема это у нас, естественно, маркетинг. Разберем две площадки. И преимущество нашего фонда, нашего маркетинга перед другими компаниями и проектами. Ну и, ребята, сегодня школы наставника, я просто нашла еще одну фишку в ВК, бесплатную причем. Я ее уже освоила, и на следующем занятии я вам покажу, как этой фишкой пользоваться. Кстати, очень работает хорошо. Ну и начнем мы, конечно, с нашего э, с нашего маркетинга и с нашего э, пройдемся по кабинету. Значит, первое, что ребята сразу же видите, нахожусь на главной странице сайта, это э, как поменять почту. Некоторые даже этого не знают. Ребята, листаем вниз сайт и. Или же добавляемся к администрации в скайп, это здесь или здесь. Здесь все кликабельно, и эта кнопочка, и это И пишем вставляем свое, например, имя, почту свою, и пишите, что «Уважаемая администрация, у меня случилось там несчастье с моей почтой, я не могу туда зайти». А мне нужно срочно или сделать перевод на своему партнеру там, или вывод денежных средств, потому что у нас это все подтверждается через почту. Пишите «Прошу поменять эту почту на вот эту, на другую почту» и указывайте эту почту. Делаю акцент, ребята. У нас в нашем фонде только две почты – это Google и «Яндекс». Не указывайте другие почты. Письма на другие почты просто не приходят. Ну и начнем, конечно, наверное, с кабинета. Кабинет у нас очень красивый, очень хороший, очень... Э, все функции настолько все продумано и все э, до такой степени э, все удобно. Ну и первое что, это обязательно заполните профиль. Э, напишите, пожалуйста, свой э, скайп, э, свой э, телеграм. В крайнем случае, свою страничку из э, э, соцсетей профиль пишите обязательно свои платежной системы мы работаем с двумя платежными системами это perfect money и pair кошелек когда будете прописывать ребята будьте внимательны чтобы э, э, все было правильно прописано и тогда только нажимайте кнопочку сохранить потому что это денежное средство вы будете выводить свои ну, заработанные э, все свои денежные средства в этом разделе также если вам не нравится пароль вы всегда его можете поменять я помогаю несколько дней уже партнеров с другой команды. И когда посмотрела, ребята, там у многих не заполнен профиль. Да, по поводу телефона. Пишите, пожалуйста, свой телефон. Те, которые партнеры уже давно зарегистрировались, у нас не было этой этой функции. Но, пожалуйста, сейчас зайдите в кабинет и пропишите свой телефон, чтобы ваши партнеры могли связаться всегда или на скайп, или на телефон смогли вам позвонить. Ну и, конечно, загрузите свой аватар. Как только загрузится сюда фотография, код придет от вашей фотографии, нажмите кнопочку загрузить. Согласитесь со мной, что работать с теми партнерами, у которых стоит аватар, это ну, намного приятнее. Ну и следующая функция, это как нам вывести денежные средства. Спасибо нашему партнеру. Ребята, в разделе финансов есть такая функция пополнение пополнение вы выбираете э, любую платежную систему или перфект или паер и э, вписываете например если вы э, выбираете perfect money вписываете сумму в рублях но с вашего Perfect Money э, э, будет списываться в долларах. И при, э, э, придут, а деньги придут сюда на э, баланс в рублях. Минимальное пополнение 50, 50 рублей, не 49, а ровно 50 и выше. Нажимаете кнопочку «Пополнить». Естественно, сайт перегружается и переносит вас на вашу платежную систему. Здесь, в этом разделе, есть история пополнений Вы всегда можете посмотреть и проверить, какого чиста и какую сумму вы, с какой платежной системой вы пополняли. Дальше. Вывод денежных средств. Вот, по поводу вывода денежных средств, ребята, смотрите, указали, какую платеж, платежная система, указали, какую сумму вы будете выводить, у нас вывод рабо, выводится минимальный. 500 рублей. Ну никак не 499, а ровно 500 и выше. Вывод у нас осуществляется в течение 72 часов. Это регламент. Но на этот регламент у нас наша администрация не выполняет, так как выводит наши заработанные денежные средства нам ежедневно и причем по несколько раз в день. За это им, нашей администрации огромная благодарность. И здесь в этом разделе с правой стороны вы всегда увидите историю ваших выплат всегда можете посмотреть и когда и сколько дальше прошу прощения да что ж это такое не могу перезвоню всегда перевод листаете ниже и перевод между партнерами это перевод денежных средств в свою команду своим партнерам минимальная сумма перевода один рубль, но никак не 0,5 рубля, а одна, например, вставили, кому хотите перевести, ввели сумму, выбили обязательно логин и нажимаете кнопочку «Перевести». У нас вывод денежных средств и перевод денежных средств с партнером обязательно идет подтверждение через вашу почту. Плюс и еще, ребята, регистрация. Регистрация у нас в обязательном порядке подтверждается через почту. Так как у нас будут выводиться денежные средства и перевод денежных средств между партнерами, также подтверждается через почту, чтобы почта ваша была рабочая, и вы в любой момент могли произвести или вывод, или перевод. Ну, в истории перевода вы всегда можете посмотреть, когда, какую, какую сумму вы переводите. Очень хорошо выводить денежные средства, чтобы не платить проценты электронным кошелькам, можно переводить через новых партнеров денежные средства. Ну и следующий раздел, это в раздел «Партнеры». В этом разделе находится ваша реферальная ссылка. Вот она, партнерская ссылка. Здесь также отображаются ваши партнеры первой линии, второй линии, третьей, четвертой и пятой. И точно так вы можете смотреть, нажимать у кого какая активированная площадка. Вот и посмотреть, какие партнеры, где, какую площадку активировали. Поэтому пройдитесь по своему кабинету, изучите все функции, пощелкайте везде, чтобы вы знали все эти функции. Ну и в разделе «Промоматериалы» у нас, ребята, есть баннеры. Те, которые пользуются партнеры, баннерными рекламными площадками, то всегда можно скачать, распечатать эти баннеры. И они будут у вас на компьютере, и вы можете спокойно на рекламных площадках делать баннерную рекламу. Здесь уже баннер сделан с вашей реферальной ссылкой. Поэтому не переживайте, что вам нужно будет добавлять. Нет, они уже сделаны здесь с вашей ссылкой. Ну и здесь есть презентация в слайдах. Ну и теперь начнем. <свят> Ребята, что? А, наш фонд наш фонд имеет а, 4 маркетинг-плана. А, маркетинг у нас а, а, шикарный. Нет, у, можно сказать, уникальный. Ни в одном а, проекте, ни в одной компании у нас а, нигде нет таких маркетинга. Нет таких площадок и полностью управляемый бизнес. А те, кто работает, партнеры, уже ну, могли оценить эту управляемую матрицу. Я сама раньше работала в неуправляемых матрицах, и я очень... Ну, сами понимаете, когда меня пригласили в управляемую матрицу, я с огромным удовольствием я посмотрела, что здесь работать очень легко. Не так, как в других матрицах, где идет расстановка слева направо, на свободные места... Кто стал первым, того этапки. А здесь ты полностью управляешь э, своей, например, вот здесь э, есть также функции, просмотрите. Вы можете э, скопировать свой логин и посмотреть, например, а вот, что делается в кабинете у моего партнера? Вы всегда можете на любой площадке посмотреть, ставить логин и посмотреть, как двигается мой партнер. Вот у меня партнер на ПД площадке. Это ПД площадка, да. А вот у нее одна ножка уже синяя. Значит, у нее там место, вот оно, свободное. Вы также можете помочь своему партнеру поставить бронь и купить ей клона за 200 рублей. И она уже продвинуться на третий стол все ближе идет к выплатам ну это точно также полностью все управляется на всех наших четырех площадках ну и теперь давайте ребята разберем площадку наверное моя самая любимая это площадка word money здесь как вы уже видите 6 столов не пугайтесь, ребята, те, которые новички, которые гости... Я вам сейчас покажу, как с малым количеством партнеров быстро выйти на такие шикарные выплаты. Ну и начнем с того, что если вы скажу, что первый стол стоит у нас 1000 рублей, на всех площадках у нас идет в обязательном порядке покупка первых столов. А все остальные столы покупаются по желанию. На каких столах вы будете работать, на тех столы и придут ваши новые партнеры. Ну, второй стол у нас стоит 2000 третий стол это у нас накопительный, он 6 тысяч стоит, четвертый у нас 5 пятый стол у нас накопительный 10 тысяч и шестой стол у нас стоит 30 тысяч. Ну, теперь я вам, ребята, покажу, как с малым количеством партнеров быстро выйти на выплаты. Сразу могу хочу заметить вам о том, что переход с рабочих столов в накопительные столы у нас идут с двух партнеров. Но если вы хотите получить, например, тысячу рублей на свой баланс, на вывод, то вы можете сюда поставить своего, ну, своего клона или же поставить в крайнем случае третьего партнера. Ну а я вам сейчас покажу. Если вы покупаете, например... Первый купили, и второй стол, это всего лишь 3000 Я считаю, что это не такая критическая сумма, чтобы начать свой бизнес. Уж если начали бизнес серьезный, то и должны быть такие не 100 рублей, не 200 рублей, а более серьезные деньги. Ну и пришел к вам первый партнер, он стал у вас на это место и стал сюда на место. У вас уже в накопительном балансе 2000 Накопительный баланс это баланс... У нас есть баланс, который на вывод и накопительный баланс. А накопительный баланс это собирается денежное средство, или же вам перехода на, следующую, на следующий стол, или же идут на вам на вывод, на баланс, на вывод. Ну и вот у вас уже 2000 в накопительном балансе. Приходит к вам второй партнер, он становится к вам сюда и как только он нажимает покупку первого стола, у вас автоматом этот первый стол закрывается, потому что переход идет с двух партнеров, и вы сами становитесь сюда к себе. И у вас уже 4000 в накопительном балансе. Как только он купил... Это первый партнер. И как только он купил, покупает второй стол, и у вас идет, он становится сюда, и у вас идет автопокупка за 6000 тысяч третьего стола. Ну вот посмотрите, вы всего сколько партнеров? Всего ничего. Вы согласитесь со мной, что это очень хорошо. Этот стол у нас третий. Этот стол у нас выплат. Это у нас зарплатный стол. И как только к вам сюда ну, можете сюда, конечно, поставить третьего партнера. Вы получите тысячу рублей на баланс на вывод. Как только ваш партнер, у вашего партнера закрывает, приглашает он и становится у него два партнера, он переходит естественно сюда. И как только у него в накопительный стол закрывается, он идет и становится к вам сюда на это место. Ваш клон тоже закрывается, ваш э, клон, и вы тоже следом идете, э, становитесь сюда. Ваш партнер принес вам 30 тысяч на баланс, на вывод, и вы сами за себя, за, за, за своего клона получили 6 тысяч на баланс. Вы посмотрите, у вас уже... 3, 3 и 1000, и это уже 10 тысяч у вас на балансе, на вывод. Вот здесь, в этот момент, ребята, не выводите эти 10 тысяч. Вы поставьте на вывод всего 5 тысяч, а за 5 тысяч купите вот этот вот стол четвертый. И вы сейчас посмотрите, как это выгодно. И как только приходит к вам сюда второй партнер, у вас закрывается этот стол... И вы, у вас уже куплен четвертый стол. Закрывается этот ваш а, третий стол накопительный, и вы сами под себя заходите сюда. Следом идут ваши партнеры. Этот сюда становится первый партнер или второй. Кто из них будет активнее, а, тот и вперед придет становится сюда, вы переходите, у вас автоматом открывается пятый стол, а приходит к вам второй партнер или же первый, кто из них активнее, вы получаете свои 5000, которые вы потратили на покупку этого стола, на баланс, они вам вернулись. Вот и посмотрите, какой шикарный маркнинг. Этот у нас стол накопительный, ребята. Здесь у нас накапливается, пришел ваш клон, вы получили накопительный баланс 10 тысяч. Первый партнер пришел тоже в накопительный баланс. Второй партнер пришел или третий, кто из них обгонит друг друга. И у вас автоматом закрывается пятый и открывается за 30 тысяч шестой стол. Ну, а этот стол у нас стол выплат. Как только приходит к вам а сюда первый партнер, вы сразу же получаете 10 тысяч ой, вернее, на баланс на вывод. А за 20 тысяч у нас идет покупка, автопокупка очень крутой площадки Golden Ring. Ну и сюда приходит, становится ваш клон, вы получаете 30 тысяч на вывод. И здесь приходит вам второй или третий партнер, и вы получаете 30 тысяч на баланс. Подскажите мне, пожалуйста, в каком проекте, в какой компании есть такой шикарный маркетинг, и чтобы с каждого партнера вам сыпались такие деньги. Ну, честно, давайте признаемся, что нет таких ребята, совершенно таких маркетингов, как у нас в, в нашем фонде. Вот за это я фонд наш люблю, за то, что за каждый шаг, за каждую вот буквально проделанную какую-то работу в, в своем кабинете у тебя падают деньги на баланс. Пришел к тебе даже партнер новый, посмотрите, и он купил, например, клона на любой площадке, и сразу же идет или вам накопительный, или же идет на баланс на вывод Точно так и у ваших партнеров, и у моих партнеров точно так. К ним приходят партнеры, у них тоже и деньги идут. 100% идет нигде ни одной копейки фонд не берет. Вы сами заметили, что нет никаких у нас здесь ни процентов, никому не отчисляется, ни админу, ни, ни, ни, вообще никуда не идут. Все идут 100%, вы сами убедились. Ну и теперь эта площадочка, социальная площадка, это э, она у нас маленькая такая она как игрушечка как э, ее очень многие любят я тоже люблю эту площадку да у нас все площадки они уникальные ну и начнем с того что ребята это на этой площадке есть а, через каждые 14 дней подтверждение активности своего кабинета. Это а, 100 рублей идет, по 10 рублей реферальное вознаграждение до 10 уровня. И за 100 рублей покупается а, идет автопокупка вашего клона, а, который станет к вам же сюда, на это место, где вы выставите бронь. Ну и начнем с того, что вы покажу просто а, очень быстрый здесь заработок. Вот вы к вам приходит партнер на все четыре стола. Это всего лишь полторы тысячи. Ну согласитесь, что это господи, это первый. Это ну, ну полторы тысячи ну, по нашим деньгам, по нашей жизни сейчас это ничего не стоит. Даже ну, килограмм хорошего колбасы, и то не купишь на эти полторы тысячи. А здесь можно начать и заработать, причем очень хорошие деньги. Если вы будете на этой площадке очень активно работать, то вы будете двигаться и автоматом пойдете на площадку World Money. На площадке World Money тоже будете двигаться своими клонами. И дойдя до шестого стола, ребята, вы перейдете в golden ring ну это очень круто все площадки у нас закольцованы три площадки между собой а, поэтому уникальной такой закольцовки нет нигде ни в одном проекте делаю еще раз акцент ну и иначе смотрите пришел к вам первый партнер на 4 стола это на полторы тысячи он стал сюда вы здесь выставляете брони обязательном порядке занято занято и покупаете клона за 100 рублей ваш клон за 100 рублей закрывает вам полностью все 4 стола и у вас автоматом открывается а, пятый стол выплат все теперь второго партнера вы пригласили он у вас точно также пришел на полторы тысячи Стал вы, следом выставили бронь и купили себе клона за 100 рублей. Вот и, пожалуйста, вы уже получили 600 рублей на баланс, на вывод. И у вас автоматом активировалась наша основная площадка World Money. Первый стол у вас уже есть активированный на площадке. И теперь у вас два бизнеса, ребята. Вы приглашаете на эту площадку и приглашаете на площадку World Money это с двух партнеров сразу получить первую выплату. И, ну, я считаю, что это шикарно. С третьего партнера вы 1600 вам на баланс, с четвертого 1600 на баланс, и так обнуляется ваш этот э, стол выплат, и опять же ваш клон, когда становится сюда, у вас, ребята, идет на вывод 600, а э, и летит ваш клон, становится на площадку World Money. Ну, и вы посмотрите, согласитесь со мной, что это просто шикарный маркетинг. Ну и что, давайте еще еще вам, да, я еще забыла сказать вам, посмотрите, по поводу реферальных вознаграждений. Многие говорят о том, что да, реферальное вознаграждение, да, не будем платить, да, кому-то платим, кто-то, ребята, да, это ваше, вы развиваете свою первую линию, вы же будете получать. Вы посмотрите, какие шикарные будут реферальные вознаграждения, если у вас, например, будет в команде 243 человека и будут все оплачивать по эти м, активность своего кабинета не будет задолженности по кабинета посмотрите 2430 вот просто так упали и все на баланс и вы поставили на вывод но согласитесь если даже у вас будет 2187 посмотрите сколько у вас будет 21870 рублей это просто шикарный это, ну, не знаю я, так, таких маркетингов и таких реферальных вознаграждений нет, просто нигде. Юбку, конечно, нужно очень расширять, чтобы зарабатывать просто на одних реферальных. Не в, нашу, не в нашем случае сказано, что да, юбка расширяется, мы здесь ничего не заработаем. А, ребята, здесь юбка, чем больше расширяется, это вас просто... Ну, будет ваш пассивный доход. Например, если в вашей команде будет, вот, посмотрите, 15 625 партнеров, и все будут также оплачивать все активность вашего кабинета, у вас будет 156 250 рублей ежемесячно, ежемесячно. Даже начнем с того, что 256 человек, и то 2 560 просто так упали. Ну, согласитесь, ну, это просто шикарно. Да, ну, ну 1124, посмотрите, 10 четыре рубля. Ну, шикарно. Ну, еще хочу вам сказать, ребята, знаете что? Это просто некоторые у нас говорят о том, что я не умею приглашать, и тем, что вопрос начинается с того, что да, это не для меня, это здесь нужно усиленно приглашать. Меня всегда поражает этот вопрос, а где вы видели бизнес без приглашений? Ну где? Весь сетевой маркетинг, полностью все, что есть в сети, это все только стоит на приглашениях, это э, сделано для того, чтобы для общения ты общаешься с людьми и э, при общении ты делаешь презентацию э, не получается у вас так делать презентацию Но, ну, пожалуйста приглашайте на вебинары Пусть на вебинарах Приводите своих гостей Пусть они задают вопросы На все вопросы спикеры всегда ответят Расскажут, покажут Ваше дело Только пока вы не научились Сами самостоятельно Делать это Приглашайте на вебинары И все будет в шоколаде и никогда не расстраивайтесь, если ваш план А сегодня не сработал, не забывайте, что в алфавите есть еще 32 буквы. Не сработал план сегодня А, завтра сработает план Б. Поэтому... Нужно стараться Нужно идти вперед Никогда не оглядываться назад Не прислушиваться ни к каким чужим мнениям А иметь всегда свое Пришли делать бизнес так Пожалуйста делайте Нужна помощь? Пожалуйста Вы всегда можете написать в личку Вы всегда можете позвонить Написать в чате И я думаю что в чате Сразу несколько человек Вам откликнется на помощь ну, На этом я заканчиваю свой вебинар, с вами была Ольга Арзуманян, а те ребята, которые слушают на YouTube канале, ссылка и все мои контакты под, будут под роликом. Добро пожаловать в мою команду, с вами была Ольга Арзуманян.